Удача, слава и известность могут быть вашими, если у вас есть все необходимое, чтобы стать легендой Апекса. Закрепите свое место в истории. Мы знаем, что вы где-то там и ждете, когда вас найдут. Мы наблюдали за вами. Ваше прошлое нас не касается. Великий воин может прийти откуда угодно. Сделайте себе имя на самой грандиозной сцене в Дальноземле. Вам придется доказать, что у вас есть все, что нужно, а у нас для вас испытания. Пусть игры начнутся. Добро пожаловать на испытания «На грани жизни и смерти». Выживите, и вас назовут легендой. Epix Legends. Встречай премьеру вместе с «Зона Гейм».